День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов И это мой видеоотзыв на курс Дмитрия Комарова YouTube 2014 Это не первый курс, который проходит через меня Дмитрия Комарова, но первый курс, который я купил Почему? Потому что этот курс продается с именной, персональной лицензией, с правами перепродажи. Я был очень счастлив, когда его купил, купил его под праздник, но сейчас, если честно, очень жалею. И сейчас мне, конечно, становится понятно, почему Дмитрий Комаров сделал такой подарок празднику женскому. Ну, начнем по порядку. Во-первых... Всем, кто досмотрит данный ролик до конца, будет подарок уже лично от меня. Подарок где-то на сумму 3000 советских рублей. Поэтому смотрите, ставьте классы, подписывайтесь на канал и получайте подарок. Несколько слов о самом Дмитрии Комарове. Очень нравится вообще YouTube и что делает Дмитрий в плане YouTube. А плюс... Чем мне нравится дмитрий дело в том что это человек который практик, то он делает он это проверяет на себе вот этим он не очень импонирует причем человек который не останавливается на достигнутом он двигается дальше то есть начал серых каналов сейчас вот занимается авторскими каналами и даже видно как вот у него проходит проходит прогресс Посмотрите вот эти вот ролики они уже профессионально смонтированы, там в Сони Вегасе. Хотя первые ролики, которые делал Дмитрий, они м, из себя представляли просто презентацию в PowerPoint. Значит, когда я получил ссылочку на этот курс, я просто обалдел от количества тем, которые Дмитрий собирался осветить в этом курсе. Очень много полезного, полезного, интересного от практика. Но. Но, к сожалению, когда я получил этот курс, я был, скажем так, разочарован. Да, Дмитрий говорит, что это обзорный курс. Но вот, к сожалению, общей картины по Ютубу все-таки не было показано. Была показана общая картина или обзор всех курсов, которые сделал Дмитрий Комаров. То есть постоянно встречаются перелинковки на один авторский курс, на второй авторский курс и так далее. То есть хотите узнать подробнее, покупайте это, покупайте то. То есть это курс, который является рекламой всех остальных курсов Дмитрия Комаров. Это первое. Второе. Понимаете, все, что сейчас говорит Дмитрий Комаров ну во первых это не ново, и во вторых доступно в свободном доступе на том же самом на ютубе если вы полазите по ютубу то вы найдете всю ту же самую информацию но в бесплатном доступе и может быть даже поданную более лаконично конкретно и четко вот но дмитрий комаров является брендом и все хотят покупать бренда. если вы собираетесь покупать вот этот курс то вы будете разочарованы. То есть из бесплатной школы Дмитрия Комарова вы получите больше практических навыков, чем вот из этого курса. Значит, кому интересно, что вы получите, вот покажу, что из себя представляет этот курс, когда вы его покупаете. Во-первых, папочка бонусы здесь находятся 10 советов которую вы получаете вообще-то на почту, если являетесь подписчиком. И бесплатная школа, которая сама по себе хороша. Но она бесплатная. Теперь отдельная папочка. Это рекламные материалы. Тут куча различных вариантов коробок. просто. Но Зачем их столько, я лично не понимаю. Лучше бы Дмитрий сделал какой-нибудь шаблон для продажника, потому что ну, кое-кто это не умеет делать. Да? Отдельно Папочка «Как продавать». То есть это меня очень умилило. То есть Дмитрий поставил перед собой задачу в этом курсе. То есть почему же вот раздавалась эта лицензия. Задача следующая, чтобы привлечь максимальное количество людей к продаже данного курса и тем самым сделать приток еще желающих учиться у Дмитрия Комарова. Но если вы собираетесь учиться у Дмитрия Комарова, пожалуйста, помните одно, что техподдержки у Дмитрия Комарова нет. То есть никто вам не поможет, не ответит. Если вы считаете, что я сейчас говорю неправду, ну, просто зайдите на канал Дмитрия Комарова, вот его официальный канал, ну и почитайте те комментарии. И самое неприятное то, что... На них то вообще никто не отвечает на эти комментарии. То есть техподдержки нет. Если вы будете писать техподдержку, вам не ответит. То есть мне ответили через 13 дней и лучше бы вообще не отвечали. Поэтому какой я делаю вывод? Конечно, хорошо, что Дмитрий Комаров продвигает YouTube, но все, что он говорит, далеко не тайно, далеко не ново, и все это есть в открытом доступе. Если вы хотите. Получить этот курс, пожалуйста, нажимайте на кнопочку скачать бесплатно, смотреть бесплатно. Смотрите, изучайте. Если у вас возникнут какие-то технические вопросы и вам не ответит на это службы техподдержки, звоните мне в Skype, я поделюсь информацией. Помогу подскажу. Если вам не трудно, нажмите, пожалуйста, нравится, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. А вам всем удачи и здоровья.